Здравствуйте, меня зовут Бедоева Зарина Юрьевна, я врач-стоматолог клиники Сатори. Сегодня поговорим о заболеваниях десен. Заболевания зубов и десен относятся к тем состояниям, которые могут значительно ухудшить качество жизни человека, а также вызвать серьезные нарушения работы внутренних органов организма. Болезнетворная микрофлора не щадит как зубы, так и десна. Пародонтит более опасное заболевание, нежели чем кариес, так как можно потерять здоровые зубы. Выделяют следующие виды заболевания десен. Первое – это генгивит, воспаление десны. Второе – пародонтит, Это воспаление не только десные связки зуба, но и костной ткани, окружающей зуб. Парадонтит имеет три степени. Легкая степень, средняя и тяжелая. Признаки генгивита. Синюшно-красная десна. Отек и кровоточивость. Запах изо рта. Боль, зуд, жжение в деснах. Самая распространенная причина заболевания десен – это зубные отложения. В зубном налете находится большое количество патологических микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых поддерживают и усугубляют течение воспаления. Также зубной налет, превращаясь в камень, служит механическим раздражителем. Он давит на десну и приводит к ее рецессии. Также воспаление десны может служить признаком многочисленных заболеваний в организме – например, гормональных нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта и сосудистых проблем. Вредные привычки, такие как курение, также пагубно влияют на здоровье десен. При отсутствии лечения заболевание прогрессирует и переходит в пародонтит. признаки пародонтита в зависимости от стадии кровоточивость десен неприятный запах изо рта боль в деснах оголение корней и зубов повышенная чувствительность зубов зубодесневые карманы подвижность зубов практически каждый пациент имеет заболевание десен Пародонтит более коварное заболевание, чем кариес. Пародонтит может никак не проявлять себя долгие годы и выявляться только на стоматологическом осмотре. Парадонтитом болеют даже в молодом возрасте. Пародонтит это хроническое заболевание, излечиться от него полностью нельзя, можно лишь добиться стойкой ремиссии. Пародонтит может сигнализировать о скрытом сахарном диабете. Лечение заболеваний пародонта складывается из следующих этапов. Первый этап – устранение общих факторов, провоцирующих заболевание. Сюда входит обязательная профилактическая чистка зубов, обучение ежедневной гигиене и подбор средств для ее проведения, санация полости рта, шинирование зубов при их подвижности, ортопедическое лечение, если есть отсутствующие зубы. Второй этап – устранение воспалительного процесса. Сюда относят назначение антимикробных средств местного и общего действия, а также физиотерапевтические процедуры. Третий этап – устранение зубодесневых карманов. Это хирургическое лечение, которое включает критаж карманов, установку мембран, пересадку лоскутов. Четвертый этап – восстановительный период. Включает назначение препаратов для регенерации тканей десны, плазмолифтинг. Пациенты с заболеванием ДЕСЕН должны находиться на постоянном диспансерном наблюдении у врача-стоматолога и проводить регулярную профилактическую гигиену. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы вас ждем в нашей клинике.